на немецком служении уже было радостное событие. И... Три молодых девушки через святое водное крещение подтвердили свою веру в Иисуса Христа как Господа, Спасителя, Владыки и присоединились к поместной церкви. В 118-м псалме, 14-м стихе, в четвертом стихе написано, «Ты заповедал повеление Твоих хранить твердо». Да, можно сказать, что в этом стихе звучит еще одна заповедь от Бога. Он заповедал, чтобы Его повеления хранились твердо, то есть ответственно, очень серьезно. И мы будем сегодня еще радоваться, если позволит Господь еще две души, хотят засвидетельствовать о э, своей вере в Иисуса Христа через святое водное крещение. Это обещание Богу доброй совести. Наступает момент, когда человек, который покаялся, приобрел Христа в сердце, хочет засвидетельствовать через святое водное крещение. И это не плотской нечистоты а омытия, а обещание Богу доброй совести. Мы будем сегодня об этом радоваться. Давайте вместе встанем, попросим благословения на это служение. Дорогой Господь Иисус Христос, в милости Твоей Ты собрал нас сегодня здесь для того, чтобы общим желанием, мыслями, сердцем возвысить имя Твое еще более и более, Господи, благодарю Тебя, что по всей земле слышно Твое имя, и оно на слуху, и даже люди, которые хотят или не хотят идти за Тобой, но они знают, что существует имя Иисуса Христа, великого, славного Господа, который пришел на эту землю для того, чтобы отдать свою жизнь за грехи всех, искупить землю от грехов, принеся себя в жертву пред Небесным Отцом. И Господь, я благодарю Тебя, Боже, что Ты перенес эти испытания, выпил эту чашу до дна и сказал, что «Да не моя воля, но Твоя да будет», обращаясь к Отцу. Благодарю Тебя, Святой Иисус Христос, за то, что Ты создал церковь, и врата ада ее не одолеют. И сегодня, Господи, вот мы желаем на этом служении возблагодарить Тебя и прославить, что уже три сестры заключили этот завет через Святое Водное Крещение с Тобою, и две еще хотят, возжелая, возжелая Господи, Несмотря ни на какие препятствия быть в Доме Твоем для того, чтобы засвидетельствовать о своей вере. Господи, я благодарю Тебя, Боже, пожалуйста, прибудь с нами, Господь, в этом служении, чтобы здесь все было благопристойно, Господи, чтобы проповедь звучала для наших сердец. Господи, чтобы мы, воспевая в песнях псалма, Господи, величили Тебя, как Ты этого достоин, Господи. Благослови, пожалуйста, Иисус Христос. Все отдаем в Твои святые руки – да прославится Твое святое имя в этот день и в день вечный. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Мы сейчас, дорогие братья и сестры, выйдем на улицу и споем общим пением два псалма. Давайте, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, каждое воскресенье мы собираемся здесь для того, чтобы все наши мысли, все наши речи, э, помышления были направлены к одному, что через Иисуса Христа, через Бога, который пришел во плоти, люди получают спасение. Спасение, которое будет в вечности, спасение, которое будет в Царстве Небесном. И это самое главное, о чем мы сегодня говорим. И Священное Писание говорит Марка, 16 глава, 16 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». То есть, это есть та заповедь, то постановление от Иисуса Христа. Вера и подтверждение через крещение спасен будет, а кто не будет веровать, будет осужден. И об этом нам сегодня нужно задуматься. Я хочу сейчас пригласить брата Александра. Пожалуйста, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, дорогие наши гости, в этот радостный день рад видеть вас вместе в нашем собрании. Если я сегодня отличаюсь по своей одежке, не потому что что-то изменилось у меня там в душе, там еще столько нужно Богу работать, чтобы довести вот этот весь процесс освещения. Но Он начат, Он совершается, И Бог готовит нас на этом жизненном пути для того, чтобы пристать. И вот там, когда предстанем 100%, то, что сегодня я могу облечься в эту белую одежду, там внутренность будет освещена. Там ничего не останется греховного, эгоистичного, привязанного к земле, потому что увидим его, как он есть. Сегодня мы на этом втором служении будем также преподавать водное крещение еще двум сестрам. На немецком служении мы провели, преподали трем крещения. Почему мы разделили? Может быть, очень коротко. Потому что мы хотели, чтобы церковь имела больше радости в лице вас. мы могли бы это сделать там утром и сообщить вам только это. Но мы хотели, чтобы зал максимально был наполнен в силу того, сколько сегодня разрешено. Я рад тому, что вы сегодня здесь с нами пред Господом. Очень коротко хочу зачитать из <как> Евангелия от Матфея, где Иисус Христос, оставляя своих учеников, дал им напутствие, а точнее, будет сказать, дал им повеление, дал им заповедь, чем заниматься во все следующие дни после Его вознесения, после Его забрания. Мы читаем из 28 главы, 18-19 стихи, может, и 20-й, да. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам и сидя с вами во все дни до скончания века. Иисус обращается к ученикам, к апостолам и говорит: вот это вот должно всегда, во всяком дне, во всю длину вашей жизни быть перед вами как цель. Цель – научить мир. Научить не так, как выжить в этом жестоком, можно сказать, мире, неустроенным. Не этому Иисус говорил, чтобы они научили, но научили через проповедь Евангелия, что Бог любит этот мир, потому и Сына Своего Единородного отдал, для того, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечно. Он посылал их, и они пошли. Они пошли, неся это Евангелие в Иерусалим, по Иудеи, Самаре и до конца земли, до края ее. И сегодня этим Евангелием в большинстве своем мы достигнуты. Услышав Его, что Иисус Христос умер за наши грехи и беззаконие, они об этом проповедовали на всяком месте. И видя веру людей, которые отвлекались доверием этой истине, о любви Божьей и о том, что Христос сделал, претерпев на глаголском кресте за наши грехи, страстные муки, став жертвой умилостивления. Но на третий день воскрес для нашего оправдания. Ученики проповедовали, люди принимали веру Господа как Спасителя, и здесь написано, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Апостолы должны были таковых по их исповеданию включить или ввести в состав церкви, привести их к водному крещению и таким образом, чтобы вот эта внутренняя вера их была еще раз освидетельствована самим этим действием. Сегодня мы будем преподавать крещение. Вы будете видеть здесь на стене, как это все погружение совершается. Но погрузившись в воду, отожжившись себя через веру в Иисуса Христа как Спасителя, они становятся на путь. Это не то, что теперь в их жизни все завершено и доделано. Это всего лишь старт вследования за Иисусом Христом, как за Учителем в качестве ученика. Сестры, как ученицы, призваны идти. Что мы прочитали здесь, что для апостолов Господь сказал, учай их соблюдать. Они становятся, если ученик, то, значит, должна быть школа. Если ученик, значит, надо выполнять задание; Если ученик, значит, есть учитель, которому призваны оказывать честь, быть послушными. Все это есть комплекс, а еще многое-многое другое. Учай их соблюдать. И на нас ложится ответственность, как на служителей, пасторов, учителей, ну и друг на друга, чтобы быть на этом пути рядом с ними, следуя за одним и тем же Учителем, Господом Иисусом Христом, быть добрым примером, быть ободрением, поддержкой, чтобы они научились среди церкви в собрании святых всему тому, что доставит еще раз и еще раз славу нашему Богу. Вот это и есть то, что мы сегодня здесь хотим сделать. Быв послушны этой заповеди, не рекомендации, а повелению. пусть Господь нас, как церковь, благословит, благословит. Дорогие братья и сестры, мы сейчас послушаем еще нашу группу, остаемся здесь и в сердцах наших тоже прославляем Господа, потому что Он этого достоин. Леонид, пожалуйста, подойди. Леонид. Как лань желает, как лань желает к потокам воды, Так желает душа, так желает душа моя к тебе. Когда я приду, и когда я явлюсь перед лицом Твоим. что унываешь ты, о душа моя, И что смущаешься, ты уповай на Бога и боя. Ну, где же Бог? Ну, где твой Бог? Что унываешь ты, о, душа моя? И что смущаешься? Ты уповай на Бога, ибо я Буду вечно хвалить Его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 Верю Иисуса, Я верю в Иисуса, он моей жизни и свет. Я верю в Иисуса, прекраснее имени нет. Я верю в любовь в великую Божью любовь. Не наше спасение, прощение наших грехов. Моя радость. Моя радость лишь в нем, мое счастье, мое счастье лишь в нем. Моя сила, моя сила лишь в нем, только в нем, только в нем, только в нем. Я верю в Иисуса и помню, как нежно Он звал. Спасение и счастье Господь даром не предлагал. Назов этот чудный Спаситель услышал в ответ. Ты Бог мой единый, Другого воистину нет. Моя радость, Моя радость лишь пьем, мое счастье Мое счастье лишнем, моя сила, моя сила лишнем, только в нем, только в нем, только в нем. И вот мое сердце наполнило радость, о том, какое же счастье. Быть близком общении с Христом, хочу я, чтоб люди могли это все увидать, душою и сердцем спасителя верой принять. Моя радость, моя радость не жмет, мое счастье.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 Приветствую вас и в этот такой праздничный, особенный день хочу вместе с вами обратиться к Слову Священного Писания, как оно записано в книге «Деяния апостолов». Давайте прочтем. «Деяния апостолов», 16 глава. Я прочитаю с 22 по, 20, по 34 стих. «Деяния апостолов», 16 22, 34. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками. И давши им много ударов, ввергли в темницу, приказавши темничному стражу крепкости речь их.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 что уверовал в Бога. Отец Небесный, благодарим за Твое святое Слово и просим, чтобы Ты расположил наше сердце к слушанию и верованию всему написанному, чтобы это Слово действовало в нас во спасение, произвело в нас благодатный труд, чтобы мы слушались и были исполнителями Его. Даруй нам для этого дар Твоего Святого Духа, донеси до нас благую весть Евангелия, Даруй нам помощь во всем, как в проповеди, так и в слушании. А тебе за все да будет слава во веки, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу! За это слово, которое мы прочитали вместе. Сегодня у нас совершилось нечто вот прямо под этой платформой, где я сейчас стою. Мы крестили сейчас двоих человек и до того, еще до того троих человек. И здесь, в этом тексте, который мы прочитали, тоже речь идет о человеке, который вместе со своим всем домом принял крещение. Между нами и теми событиями, конечно, большое расстояние во времени. Да, Это в античном мире почти что две тысячи лет нас разделяют. Но когда мы будем через эту историю сейчас шаг за шагом проходить и размышлять, мы должны осознать и увидеть, есть нечто, что как тогда в истории этого человека, так сегодня в нашей истории остается прежним. Есть некоторые обстоятельства, некоторые события, которые должны состояться тогда, когда происходит крещение и состояться обязательно, да, без этих событий крещение было бы просто купание, можно сказать, просто неким ритуалом, в нем не было бы силы, в нем не было бы ни ничего действенного. Но когда эти события предшествуют Ему и следуют Ему, мы посмотрим сейчас, тогда там действительно та сила, которую Христос вложил и предназначил для этого». В этом смысле этот человек и эти события как бы наглядный пример для нас. Мы, глядя на него, осознаем, что и у нас сегодня должно состояться, чтобы наше крещение имело силу, чтобы оно было действенным, чтобы оно принесло настоящее благословение. И я хочу вместе с вами три вещи пронаблюдать здесь, три таких таких пунктов, которые мы видим и которые должны иметь место в нашей жизни. Во-первых, Во я назову так, потрясение. Вот. Первое, что должно состояться, чтобы мы могли креститься, чтобы это имело некий для нас эффект, как должно должно состояться потрясение. Что я имею в виду? Я не имею в виду только лишь землетрясение, которое мы видим. Здесь в истории так переплетаются события, что действительно трясется земля, и стены этого, этой тюрьмы колеблются, Оно из массивных камней, очевидно, было. Это потрясение внешнее. Потрясение, которое я имею в виду, это потрясение внутреннее, потрясение нашего мировоззрения, нашего сердца, потрясение основ, которые вот здесь находятся, не просто стен, но того нашего мира внутри нас. И этот э, тюремный начальник, он пережил это потрясение. Вот давайте немножко его ситуацию себе осознаем. Кто он был такой? В русском тексте написано «тюремный страж». Но, как в тексте, так, например, на немецком он прям переведен, "керкер", майстер, то есть он был начальником этой темницы, он был шефом. Он командует здесь, например, 29 стих, потребовал огня, то есть у него были подчиненные, он требовал от них. Кто он такой? Вот представьте, да, прежде чем он поднялся и стал вот начальником, он командует, возглавляет эту тюрьму или сегодня, может быть, колонию бы сказали, начальник. Он, может быть, начинал как... Бращал ключом, водил туда-сюда, но сейчас он шеф в определенном смысле. И вся его жизнь проходит с криминальным миром. Он связан все время по роду деятельности своей с людьми, которые переступили закон. Кто-то ему приводят, разбойника поймали, тогда не было такой полиции, как сейчас, людей на, на дороге могли, могли грабить. Помните Христос о, о добром Самаринине, когда он рассказывал, человек шел, разбойники напали, забрали, убежали. И кого-то вот так схватили, кто-то не работал, а вот добывал криминальным образом свой хлеб, кто-то обвешивал, кто-то обманывал, кто-то какие-то делал махинации, подделывал или еще что-то. И вот там, там, там они попались, И их доставляют в эту тюрьму. Кто-то, может быть, ругался, когда его схватили, может быть, там матом выражался. Вот в русском криминальном мире там страшно просто. Там Свои какие-то, свой язык вот такой блатной, какие-то разные вещи. Нехорошая атмосфера такая. И вот он среди этих людей постоянно. Кого-то, может быть, доставили, и он хнычет и плачет, и весь такой сломленный, потому что вот он ну, занимался своими делами, и раз, его схватили, и он чик дрогнул как-то внутри. И таких людей он насмотрелся, у него уже огрубевшее где-то сердце, он с ними уже навидался всего. И вдруг однажды ему доставляют двух арестантов, в которых есть нечто иное. Что с ними такое? Они украли или они убили, или обманывали кого-то? Нет. Их вина заключается в том, что они проповедовали, Некоего Иисуса Христа, что не понравилось жителям того города, они сделали даже доброе дело, освободили от одержимости бесом бедную девушку, которую использовали хозяева. Это произвело возмущение. Вот их схватили, и их приводят как неких ну, я не знаю, злостных бандитов каких-то, ему говорят, смотри особенно за ними, да, и он их ввергает, написано, во внутреннюю темницу, как сегодня мы карцер назвали бы или еще как-то, и забивает в колоду, колода, было такое приспособление, чтобы человек не только не убежал, но он сидит там согнутый, его обездвиживают, деревянная такая, как пластина, его туда ноги кладут, он не может толком не повернуться на бок, не туда. Через несколько часов у него спина разламывается и болит. Очень тяжко, в общем-то его мучат таким образом. И вот он садит туда этих двоих арестантов, но что-то, он это много раз делал, да, он, это ему все знакомо, делает рутину свою, но что-то иное в них есть в этих людях. Они не матерятся, они не жалуются на судьбу, они не ругаются на него, не как-то там, я не знаю, с ненавистью какой-то или что-то. Они не вешают нос, они не начинают хныкать или оплакивать там. Он видит и слышит, как они сидят, скрюченные в этой колоде, и воспевают Бога, и молятся Ему. Вот разных людей он видел, но таких он видит впервые. И они поют, будучи ни за что посаженными, будучи ни за что в эту колоду закованную, мучат их этим самым, и они славят Бога. Молятся, молятся, может быть, он слышит, как они за своих врагов молятся, молятся простить и молятся, чтобы Бог укрепил их этому истинному, единому Богу, которого Он не знает. И у него можно представить, как впервые в нем нечто дрогнуло внутри, как минимум, недоумение некоторое было. И вот он идет ко сну, с этими, может быть, задумался где-то, с этим удивлением каким-то. И происходит второе. Да? Ночью, когда он спит, происходит землетрясение. Да? Крики раздаются, что-то с грохотом падает, возможно. Он просыпается и осознает, да? может быть, сыпется там пыль с потолка или звездка, или еще что-то. Страшно, темнота, все, кто-то от страха кричит. Вот он раз просыпается в это. И Здесь он второй раз потрясение переживает. Каким образом? Он находится, как и все арестанты, там в смертельной опасности. Тебя может завалить с минуты на минуту. И когда человек попадает в такие обстоятельства, которые, ну, катастрофа какая-то или какие-то события, где о жизни и смерти идет речь, хочешь, не хочешь – они приводят человека к тому, чтобы он задумался над вещами, которые он, может быть, игнорировал. Может, он не думал никогда до того про жизнь свою или про вечность и свою судьбу в ней. Но здесь, когда трясется все, и на голову тебе сыпется там и звездка, и все, и в любой момент в темноте может там упасть кирпич на тебя, и все, он... Я думаю, призадумался как-то, что-то и здесь опять дрогнуло в нем, да. И не, не только тем, что страх, да, страх это одно, но можно, например, есть такие рассказы, бывает, когда человек переживал смертельную опасность, например, на машине вот чуть-чуть не столкнулся там момент или перевернулся, я слышал или читал, как люди говорят, в момент пронеслась вся жизнь передо мной, и они... Ключевые какие-то события жизни вдруг встают перед глазами их. И эти события могут быть нехорошими. Вдруг человек в час, когда вот смерть в лицо так подула ему, вдруг у него вспоминается, кого я обманул, кому я солгал, кого я обидел, где я обошел закон. Вильгельм Буш, немецкий евангелист известный, он рассказывал, во время Первой мировой войны они были на фронте, он служил. И там страшные события, то есть крошили там друг друга и все. И вот они должны в атаку идти. И вдруг один из окопа у него, он начинает ему исповедовать, он сам неверующий на то время был, и он начинает ему признаваться, что он сблудил, что он жену обманывал. И, и тот в ужасе, и в этот ужасе, потому что тот понимает, он... Ну вот, вот так уйдет, и он не может с этим, у него это на совести лежит, и он хоть кому-то, он не священник был, он такой же на то время был тоже неверующий и безбожник, и тот ему это высказывает, потому что его ну, ухватило вот этот ужас предстоящий, он, он мучится, и он просто вот облегчить душу хотел, потому что через секунду, может быть, не будет тебя. И у этого начальника тюрьмы, который, я думаю, не так нежно обращался с людьми, когда я иногда, когда российские новости, например, я читаю, и там есть истории тоже, как в тюрьме обращаются, ты думаешь, там садисты работают иногда, или какие-то просто люди больные на голову, или как-то, может быть, есть хорошие, но бывают истории, где просто ну, страшно. Да? И этот, может быть, тоже он там, пнул кого-то, обидел и еще что-то. И вот это, в этот момент вдруг его совесть, когда все сыпется вокруг, вдруг встает перед глазами. Я к смерти ведь не готов. Вот со мной сейчас упади, вот этот кирпич, который может быть там 5 сантиметров или чуть-чуть дальше упал на меня, и меня бы не было. И человек, его ну, носом просто тыкают в то, что он должен осознать, где я стою. Да, где я нахожусь. И вот здесь мы можем представить, что он второй раз переживает это потрясение, потому что он осознает, если бы сейчас что-то случилось со мной, моя судьба в вечности была бы страшна. Я потерянный, я не готов к смерти, я не знаю, как мне быть. И это в тот момент это осознание приходит к нему. Да, мы видим, что он в и вбежал, 29 стих, то есть он трепетал внутри. И когда, может быть, первый шок немножко улегся, еще одно потрясение он переживает, которое вот в чем состоит. Он видит, что двери тюрьмы открыты, и он думает, что все, над, ком, над кем он имел надзор, сбежали. По законам тогдашнего времени, если тебе... Давался человек на содержание, мы видим это и в Писании многие разы. Если ты его упускал, то была жизнь за жизнь. То есть упустил этого, значит сам пойдешь. Ну, чтобы люди ну, <тебе>, тебе верили, вот ты должен его соблюсти. И он понимает, мне конец, потому что все убежали, меня казнят. И он пытается решить своим способом. Этот страх и беду, он берет свое, как сегодня это говорится, табельное оружие, меч на тот, на тот момент и хочет пойти шагом, который люди отчаянные и без надежды часто смотрят как решение – убить себя, покончить жизнь и вот… Все, да, потому что столь его страх этот, что его казнят, да. Сравним здесь тоже, как Павел и Сила как раз, как они себя ведут в обстоятельствах, когда они попадают в беду, они не, не, не думают о самоубийстве, не жалуются, не как-то поют, да, и молятся. Он не может, он без Бога находится, и вот он хватает этот меч и хочет сам решить все, да, покончить. И здесь его тоже ожидает еще одно потрясение, потому что в темноте он слышит голос: Не делай себе ничего, мы здесь, все здесь. Да? Почему это так потрясает? Потому что человек, в общем-то, по-другому бы среагировал. Вот он их. В этот же вечер вот принял, забил в колодку, может быть, обругал, может быть, там как-то посадил. Ну, можешь же посмотреть, вот теперь тебе плохо, я посмотрю, как ты сейчас вот заелозишь. Да, я посмотрю, как когда вот тебе опасность, даже мне не надо мстить, даже пальцем не надо двинуть, все сам сделаешь, и вот я таким образом как бы порадуюсь беде врага моего. Но Павел и Сила не делают так, да? это тоже потрясение, они делают ему добро, они могли бы ему так отомстить, посмотреть просто, но они останавливают его. И вот эти потрясения он переживает, которые его в трепет приводят, да, 29 стих. Почему я это так беру, это время, чтобы рассказать? Можно сказать, ну, в чем, в чем связь этого надсмотрщика, и вот мы сегодня крестили, например, с утра, и сейчас более молодых девушек, да, которые не такие брутальные, которые не такие плохие какие-то, они никого не убили, не обокрали. В чем разница? Зачем, этот, этот, э, зачем мы смотрим на этого тюремного стража? Но здесь мы должны задуматься о том, все из нас или большинство из нас были тоже в свое время подростками, были молодыми. Да? Я был. И я знаю по, по себе, и вы, если честно, вспомните, вы тоже, думаю, знаете, что уже будучи подростком, уже тинейджером, как сейчас говорят, много-много вещей, которые у человека лежат на совести, которые пятно наносят в его сердце, где он... По своей молодости, может быть, да, может быть он не делал каких-то таких преступлений перед законом криминальным, но он делал достаточно преступлений перед законом божьим. Да. Есть у каждого подростка свои маленькие и большие, грязные, черные тайны и секреты, есть вещи, которые он носит внутри, есть где-то какие-то злые чувства, злые слова, которые он говорил, может быть, своей сестренке или братишке, он был непослушен, он где-то подло поступал, где-то обманывал и так далее. Все это лежит внутри. У самого молодого человека, даже у дитя, оно тоже оскверняет его, оно делает его тоже перед Богом преступником. Да? И эти же вопросы, да, которые стояли перед этим человеком в античное время, 2000 назад, лет назад, сегодня они точно так же остро стоят перед каждым из нас. Что будет со мной, если вдруг что-то произошло бы, если бы мне нужно было эту черту перешагнуть из жизни в смерть, расстаться, если бы пришел мой час? Могу ли я, как Павел и Сила, петь и славить Бога? Имею я мир, имею, имею ли я чистую совесть, имею ли я мир с Богом, чтобы я мог туда шагнуть? Да? Те же самые вопросы. И здесь мы видим, вот эти вопросы встали вдруг перед ним, так внезапно и так остро. И второе, что мы видим, да? второе, что мы наблюдаем в этой истории, это... Озарение, можно так сказать. Первое было просвещение, э, потрясение, второе – озарение. Что я имею в виду? Если бы мы только точку поставили на потрясение, этом, и все, это бы оставило человека просто ну, с нерешенными вопросами в страшном движении внутреннем, и куда дальше? Тупик тогда. Но это еще не все. Да? С ним происходит озарение. Что я имею в виду? Здесь в 29 стихе, так интересно написано, он потребовал огня и вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу Исиле. Он, видимо, сказал, дайте свет, и ему лампу подали, или некий факел, чтобы осветить темноту. Но это еще не то озарение, да, вот он видит заваленные там камни, все, это света светил, но он не, не об этом идет речь, да, не то озарение. Озарение, которое я имею в виду, он так как он потребовал у своих подчиненных лампу, также в некотором роде он требует от Павла и силы ответ на эти вопросы, да. Вот они встали предо мной, куда дальше мне, что мне делать с этим? И он прямо и спрашивает в 30 стихе, «Государи мои, «Что мне делать, чтобы спастись?» Вот он, его сердце потрясено, его мир внутренний поколебался. «Что мне делать теперь?» «Что мне делать, чтобы спастись?» Он ставит вопрос этот большой, и Павел дает ему огромный или большой ответ на него. Да? «Что мне делать, чтобы спастись?» Интересно тут, если мы пронаблюдаем, в принципе, в чем твоя проблема, да, э, темничный страж? Ведь ты стоишь вроде как спасенный. Вот в ту же ночь землетрясение, может быть, и в другие разрушило дома в городе. Кто-то погиб, кто-то потерял близких, кому-то, может быть, там на голову камень упал. А ты стоишь невредимый после землетрясения. Ни царапины нет, голова, руки, ноги все на месте, кроме того этот меч, которым ты хотел тоже все завершить, тоже не произошло, как бы вдвойне спасся, ты же спасенный уже, да, в чем проблема твоя? Есть ситуации, вот люди бывают, когда попадали тоже, или катастрофу какую-то на момент, вот, избегли и так далее, они потом празднуют второй, второй день рождения, потому что, ну вот, настолько был близок, и как бы вот сохранился, и Сегодня мой второй день рождения. В общем-то, страж, у тебя же все хорошо должно быть, да? Можешь праздновать второй день рождения. Но нет, да? Он задает этот вопрос, который показывает, что он осознает как раз не то, что он в безопасности, а осознает, что он в беде находится, да? Что мне делать, чтобы спастись? Не только не от землетрясения и не от меча или еще чего-то, спастись как раз от вот этого положения, в котором он находился и осознал себя. Как мне спастись от вины своей, которая лежит у меня на душе? Как мне спастись от греха? которым я запятнал себя, как мне спастись от расплаты, которая придет за это. Да? Он все время находился в системе ну, право, правосудия. Он знал, сог... совершил преступление, будет расплата. И вот его совесть сейчас проговорила к нему. Да? И он понимает, я в опасности. Этот Бог, о котором эти двое пели, святой Бог, истинный Бог, он будет суд совершать. Что мне делать, чтобы спастись? И Павел дает ему этот великий ответ, тот же самый ответ, да, как для человека 2000 лет назад в античном мире, так же сегодня в городе Берлине один и тот же ответ. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И потом замечательный стих 32 написано. «И проповедовали слово Господне». Ему и всем бывшим в доме Его». То есть, очевидно, они дали Ему больше, рассказали, кто такой Господь, да? верую в Господа Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос? Сын Божий, святый и непорочный. Что Он сделал? Он пришел в этот мир, явился как человек, родился от Девы Марии, прожил жизнь без греха, Исполнил весь закон, который никто из нас, и ты, страж, и я, никто не мог исполнить. Он был осужден на смерть и умер на кресте между двух злодеев. Не потому что он был преступник, а потому что он понес чужую вину, нашу вину на себе. И был положен во гроб, и на третий день воскрес, и жив, и вознесся к Отцу». И там нас представляет, как наш ходатай. И вот они ему проповедовали Слово Господне. Они объяснили, что значит веруй в Господа Иисуса Христа и кто есть Иисус Христос. Что с этого я имею? Да? То самое, о чем твоя душа так взбудоражилась, что тебя потрясло. Прощение грехов, дар вечной жизни. Ты будешь знать, куда ты идешь. Не просто в черную яму куда-то, но в блаженство, где этот Господь примет тебя в царствие свое. Его кровь, всю эту вину, которую ты не можешь исправить, ты не можешь вернуться в прошлое и наладить это, все это Господь понес и очистил, все это в гроб ушло, и все это теперь тому, кто верует, он получает дар, да, дар вечной жизни, дар мира с Богом, дар быть Божьим дитя. И вот это они проповедуют ему, да? и этот страж слышит то, что мы называем сегодня Евангелие, да? добрая весть о том, что грешнику есть надежда, что его грехи ради Иисуса Христа, распятого и воскресшего, прощаются, что есть один путь к Богу, это этот Сын Его, который нас примиряет со Сом. И это они проповедуют Ему, да? Проповедовали Слово Господне Ему и всем бывшим в Доме Его. И этот... Начальник тюрьмы принимает верой это слово. Мы видим это в 34 стихе, что уверовал в Бога, он радовался об этом, то есть прям текст говорит. Но мы еще видим один момент такой, то, что он уверовал, видно из того, что в нем произошли перемены. Даже в ту же ночь уже есть перемены. Да? Мы видим, тот, который Павла и силу схватил, забил в, этот, в эту колоду, посадил во внутреннюю темницу. Теперь он омывает их раны, теперь он заботится о них, теперь он проявляет милосердие к ним. Тот, который их бросил э, в этот карцер, теперь он вводит их в свой дом. Да, Мы читаем немедленно. Ом, «И омыл раны их, и приведший их в дом свой предложил трапезу». Да, тот, который поступал вот так вот озлобленно, жестоко, теперь в нем есть перемена. Даже в, в ту же ночь мы видим уже, как он поступает иначе. Да, он принял их с милосердием, омыл раны, оказал помощь. Да. И вот то, что мы называем словом «покаяние». Да, Покаяние – это не просто некий ну, теологический термин какой-то. Покаяние — это перемена жизни, когда человек был жестокий и становится милосердный, когда он был там матершинник и только вот все отравлял своим языком, и когда Христос пришел в его мир, его язык становится иным, он говорит доброе, он поддерживает. Языком своим ободряет кого-то. Тот, который нечистый на руку был, крал, он вдруг становится жертвенным, он делает добро, свои деньги применяет, чтобы кому-то помочь. Тот, который там ненавидел, становится любящим. Тот, который был лжецом, становится правдивым и так далее. Да? Это перемена, вот. это покаяние, да? это не просто ну, теоретическое слово, это перемена жизни, новое творение во Христе Иисусе. И по вере этого человека, в нем тоже происходит это. Да? И это важно, если мы крестим сегодня, мы не хотим просто новых членов приобрести. Мы не хотим, чтобы просто вот посчитать, сказать, о, трое больше, вот мы больше, чем другая община, или мы там еще кто-то. Мы Нам не нужно деньги от них, чтобы никто не подумал. Мы их крестили, чтобы они нам жертвовали, и мы были еще богаче, или еще как-то. Нет, абсолютно не об этом идет речь. Наш интерес и желание в том, чтобы люди, встретившись с Иисусом Христом, это... Это пережили перемену вот эту, и когда мы посещали эти семьи, мы говорили с родителями, вновь и вновь напоминали, в чем, есть ли в тебе что-то, что произошло, да, есть ли некое, ну, это же озарение, да, есть ли понимание греха, есть ли у тебя отвращение к нему, если у тебя какое-то, рост, какой-то прогресс в этом, да, и это очень важно, чтобы мы не просто в воду погрузили, вытащили и пошли, чтобы жизнь менялась через Иисуса Христа, который в сердце царствует. И вот здесь... У этого человека и у всего дома его, мы читаем 32 стих, проповедовали ему и всем бывшим в доме его, и они все целым домом крестятся, 33 стих, немедленно крестился сам, и все домашние его. Мы можем из этого видеть, что и они приняли слово Евангелие с верой, и вот они эту веру свою подтверждают, да, они исповедуют, что они верят в Иисуса Христа и хотят Ему служить, идти за Ним. И вот мы видим здесь, просто заметим, да, эту цепочку. Сначала потрясение о грехе, Евангелие, просветление, вера, покаяние и потом крещение. Да? Не наоборот. Да? Это не придумали баптисты или еще как-то. Вот Писание показывает. Да? Они уверовали и они крестились и исповедовали эту веру. И третье, что мы видим, то, что они обрели радость. Да? 34 стих. «И возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». Радость о Боге. Да? Это то, что они пережили и обрели здесь. Их крещение сопровождалось радостью. И это очень удивительно. Почему? Потому что страж тюремный. Он видел реально перед глазами, что означает следовать Иисусу Христу. Павел и Сила, их привели к нему, избитых, за ними восстал народ, 22 стих, на них там кричали, ругали, что они проповедуют обычаи, которые нам не следует соблюдать, что они сектанты, что они такие-сякие, побили палками, посадили в тюрьму. Это цена, которую они платили за свое следование за Иисусом Христом. И страж это видел, да? он в то время на, на той стороне, так скажем, стоял, и он видел, следовать Иисусу Христу, это не просто розовая такая жизнь, что вот прям все приятно и все как-то вот хорошо складывается. Это наоборот, связано со страданиями, связано с высокой ценой, с терпением. Простить этих врагов, которые тебя палками били, это не так, ну, не так легко как-то и не так приятно, может быть, да? приятнее, может быть, там в лицо высказать. Но он видел, как Павел и Сила платят цену за следование за Иисусом Христом. И он понимал, что его... Ну, что последует за его обращением. Тогда ты мог в амфитеатре, тебя могли там дикому льву скормить или сжечь, или обезглавить за веру в Иисуса Христа. Он зн... Это все понятно было здесь. Он видел, что они претерпели страдания за последование Иисусом Христом. И тем не менее, он имеет радость. Да, вот это... Чудо. Посреди всех этих вещей, которые сегодня в той или иной мере происходят, кто-то сегодня в других странах его буквальным образом точно так же сажают, отнимают детей, отнимают имение, лишают гражданства, выгоняют из деревни своей, вот, кто следит за материалами о преследуемых христианах. Их бывает просто, вся деревня собирается, и они говорят, вы чужие, вы чужие чужого Бога принесли, едите отсюда. И выгоняют их прочь, не дают с колодца деревенского воду набирать, да там пустыня, один колодец на всех. Вы нечистые, им говорят, вы чужую веру приняли, не ходите сюда, не, не, не набирайте воду. Это неприятно, это сложный путь. И поэтому сегодня тоже мы хотим тем, кого мы крестили, и нам самим напомнить следование за Иисусом Христом. Это узкая дорога, тернистая дорога. Это не там, где все так на ура происходит и вот гладко идет. Нет, там много борьбы, там много испытаний, искушений. Но там же есть дивная радость, которую мир не познал и не понимает, потому что он радуется тогда, когда ему хорошо, и злиться и ненавидит, когда ему плохо. А Павел и Сила, они пели, когда они сидели в темнице, им не было сладко, у них болела спина, у них раны были и все, но у них было нечто. И вот этот вот начальник тюрьмы со своим домом, он получил это нечто, радость от того, что уверовал в Бога. Радуемся мы ли этой радостью? Да? В этом мире, может быть, проще где-то жить, вот есть такая страшная пословица на русском языке, «С волками жить, по волчьи выть». Где-то легче по волчьи поступать, потому что, ну, такие общества вокруг нас, такой устрой, склад, легче пройти кривым путем каким-то, легче где-то объегорить, где-то вот так вот. Но следовать за Иисусом Христом, значит, иной путь избрать – Раньше, может быть, я бы обманул, раньше там сделал что-то вот так, быстро решил все, а теперь другой путь, потому что другой господин, потому что другое сердце, потому что что-то произошло. И чудо в том, что человек, где-то теряя какие-то вещи, к которому, может быть, был привык, или сталкиваясь с вещами сложными и мучительными, имеет утешение, потому что он имеет главное ⁇ мир с Богом. Чистую совесть через кровь Иисуса Христа. Дар Святого Духа, который есть Утешитель, который через все вещи нас проводит и утешает. Когда мы в последний раз, те из нас, кто уже крещены, сознательно радовались о том, что уверовали в Бога. Упаси Господь, чтобы нам забыть об этом или как-то привыкнуть к этому, что ну, уверовал, ну пошел в церковь. Это такая... Счастье здесь для нас, да, 34 стих еще раз, да, «возрадовался со всем своим домом, что уверовал в Бога». Наше желание сегодня, моя молитва о себе самом и о всех нас, чтобы Бог произвел в нас по-настоящему эти вещи, потряс нас, потряс тем, что вывел бы нас из своего вот этого самоправедного, иллюзорного состояния, когда человек думает, мне нормально все, я в жизни крепко стою, мне ничего не надо, все хорошо, без Бога обойдемся как-нибудь. Потряс это и поставил нас перед настоящим, ну, реальностью, да, дал нам понять, куда мы идем, да? чтобы в нас тоже произошло вот это вот сердечное потрясение, может быть, привычных каких-то вещей чтобы мы в этом потрясении обратили свой взор к Иисусу Христу, чтобы озарила нас благая весть. Слово Твое, светильник, ноге моей, свет стези моей. Дай Господь, чтобы произвело в нас Его Слово это прозрение. Христос мой Спаситель и никто иной. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. И в-третьих, чтобы, идя по узкому пути, оставляя, Привычное где-то, отвергая себя, неся крест, мы одновременно имели эту радость, да? радость о Боге, радость о том, что мы примирились с Ним, что мы находимся среди Его детей и в Его Царстве. Давайте здесь, на, в день этого крещения, обдумаем это, примем это еще раз к сердцу, помолимся об этом, и давайте вместе э, совершим молитву сейчас. Господь дорогой, мы благодарим Тебя за Твое Слово, за Евангелие, за Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, в котором одном есть наш мир с Тобой, в котором одном очищение наших грехов и нашего прошлого. Просим, Господи, где наше сердце, где-то зачерствело, где-то оно может быть каменная и сейчас, чтобы Ты сокрушил и потряс его покаянием, чтобы Ты открыл наши очи, увидеть красоту Иисуса Христа, обратиться к Нему, как к своему Спасителю, обрести мир с Тобой, войти в число детей Твоих. Господи, молю, о а тех, кто кого Ты нас уже спас и дал это, чтобы мы радовались об этом, чтобы мы обновились в верности, следуя за Тобой, о а тех же, кто еще в каких-то исканиях, о а тех еще, кто во тьме, кто еще не с Тобой, чтобы Ты привел их, и ввел, Господи, в число Твоих детей, в Твою церковь. Помоги, пожалуйста, и крещаем им, Господи, чтобы и они следовали, как они сказали здесь, как верные ученики Твои. Даруй нам эту благодать, а мы на Тебя уповаем и благодарим во имя Иисуса Христа. Аминь. Сердце мечтою, вы с небес-голубая, нашей общей судьбой стала пера Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, дал нам новое. Он нас сделал родными, Он нас делал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут христианин. И Иисус стал нам другом, Мы на деле узнали, Он врачует Сделал родными, Он нас сделал друзьями, Дал нам новое имя, Нас зовут Христиан. Осенье, мир и счастье без веры И второе рождение Только искренне веру Он нас сделал родными Он нас сделал друзьями Дал нам новое имя Нас зовут христиане Сделал родными, он нас сделал друзьями, дал нам новое имя, нас зовут вестяне. К сожалению, так как мы ограничены и сидим друг от друга подальше, не потому что нам так удобно и мы такие нелюдимые предписания, да? И нам не, не дается возможности, чтобы совместно устроить чаепитие, как это мы делали, порадоваться еще, продлить наше общение, но будем дальше молиться о наших новых крещенных, чтобы идти в жизненный путь. Мы заканчивать должны здесь служение нашим. Немножко хочу сказать о том, что мы планируем в следующей неделе – Четверг у нас библейский час, 18 часов, в среду, что да. в среду 2 числа я пропустил, у нас будут гости, семья Киридни, те, кто служит, неся как раз Евангелие в странах ислама, они сейчас были в Сирии, были на Ближнем Востоке, сейчас готовятся ехать в Африку, поэтому если есть такая возможность, я хотел бы, чтобы у вас была такая возможность приехать, слышать, что Бог сегодня делает, их используя как семью, 2 числа в среду в 18 часов они будут здесь, они будут исполнять некоторые песни, музыка. Это то, чем они и начинают служение свое. Поэтому пусть Господь нас благословит. Повторюсь, четверг у нас библейский час, разбор слова, 18 часов. В пятницу у нас вечернее молительное служение, 18 часов таким же образом. В пятницу у нас еще молодежное служение, 5 часов, это так, чтобы молодежь знала об этом, что мы начинаем. В следующее воскресенье у нас будут уже возобновлены детские служения, поэтому тоже молитесь об этом, чтобы учителя, которые учители воскресней школы могли и это все опять, так сказать, вернуть на тот уровень, который был до этого, или же еще более с ревностью служить, потому что соскучились, наверное, по службе Господу. Пусть Господь нас в этом благословит. И 12 числа, в субботу, мы планируем выезд в Валин. Валин, значит, туда где мы проводили лагеря, где мы дальше э, совершаем некоторую стройку. Поэтому, пожалуйста, там вы найдете листочек. Вам надо будет обязательно записать себя, что я хочу, э, мы хотим ли как семья, например, быть. Если вы не имеете возможности, э, не имеете машины, то вам надо будет написать, э, у меня нет возможности самому добраться или я без лошадной, но или еще как-то напишите, да, мы поймем. Тогда мы будем рассчитывая на вас, ваши желания, как-то организовать. Может быть, мы будем митовать небольшие бусики, чтобы все-таки всех желающих взять с собой туда вали. В субботу 12 числа мы хотим вместе быть как два служения немецко-русское вместе, поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть машина, вы пишите, мы хотим быть так. Столько-то человек, у нас еще два места в машине, чтобы мы знали, ага, кого-то уже можем подсадить, чтобы меньше заказывать машин. 12 числа мы хотим там устроить некоторую программу, духовную проповедь. Мы хотим, раз мы здесь не можем петь, а там такие поля вокруг, как выйдем со шойны, как встанем в ряд, как споем громко, <клых> чтобы прославить Господа. Вот там <клых> мы можем тогда <клых> голоса свои потренировать, да? <клых> Поэтому молитесь, пожалуйста, да? Мы хотим, конечно же, там вместе взять время, чтобы пообедать. Мы приготовим мясо, э, что-нибудь такое, может быть, один салат, э, как это делают всегда наши работники кухни. Но желательно, чтобы вы, если едете, э, какой-нибудь салат свой такой, да? чтобы мы могли э, еще попробовать салаты друг друга. Поэтому планируйте, пожалуйста, а? да, и к чаю что-нибудь, да? можно, можно чебуреки, беляши тоже пойдут. Хорошо, не обязательно это, но вы можете, можете взять что-нибудь сладкое, э, это как вам будет угодно. У нас в связи с этой пандемией действительно мы лишены возможности так общаться, как это было. Давайте не упустим этой возможности, будем все-таки стараться, чтобы там оказаться вместе, провести время. А это обязательно нас соединит, сплотит, сделает нас еще друг к другу ближе. Пусть Господь нас в этом благословит. Это некоторые планы, которые мы планируем на следующую неделю и чуть позже. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, подходите к нам, ко мне, к брату Антону. Если вы, дорогие гости, слыша проповедь, в сердце своем возымели эти вопросы, обрели это не устройство, не уходите с этим туда, в вашу опять жизнь. Там... Оно временем не затянется, не забудется. Христос есть решение проблемы. Настоящие и проблемы вечности. Придите кому-то к нам, подойдите. Мы еще будем готовы поговорить, еще, если нужно, разъяснить. и будем рады вместе с вами обратиться к Богу за Его великим спасением. Пусть Господь вас в этом благословит. Я хотел тогда, чтобы мы стали для заключительной молитвы. Ошибище Бог Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа приступаем опять к Тебе и со словами благодарности, признательности, о всем том великом, что Господи Тобой совершалось, совершается сейчас, через Иисуса Христа, Сына Твоего, здесь, на земле. Благодарим за эту радость, которую мы имели и имеем как. Церковь, и если крещение, оно состоялось, радость не уменьшается от этого, она только присутствует и возрастает, потому что знаем, на этом пути, как для крещенных, так и для нас, Господь, кто ступил с, с Тобой завет много раньше, Господи, эта благодать, любовь Твоя, Господь, всегда присутствовала и умножалась. За все за это прими благодарность, хвалу и честь». Пусть на этом пути дано будет нам все то, что будет Тебя прославлять. Скорбь, скорбь, но в Тебе она не лишит нас радости. Что-то еще, Господи, будет допущено. Дай нам, Господь, правильно ориентируясь в наших верованиях, в исканиях, Господь, видеть, почему это может быть наши инициативы, чтобы мы могли, покаявшись, вернуться к Тебе, в Твое присутствие, но опять быть близкими быть с Тобой в этих взаимоотношениях так, чтобы, Господь, ничто нас не разделяло. Мы просим, Господь, о том, чтобы Ты благословил нас в Сыне Своем Иисусе Христе, как в том, который пред Тобою стоит, Отче Святый, как наш первосвященник, как тот ходатай, Господь, ходатай, стоя за каждого из нас. Молитва моя, молитва наша, Господь Иисус Христос, к Тебе. Ты есть пастырь добрый, Ты есть Тот, Который нас, заблудших привел вес, привел... «Встань, Свой, Господь! Мы теперь Тебе принадлежим, и мы веруем, что, как Ты и обещал ученикам, что никто нас, исповедующих имя Твое, не покинет нас из Твоей могущественной, любящей руки. За все за это, Господь, благодарим и связываем еще раз свою судьбу, жизнь нашу с Тобою, ибо знаем, что начавшее в нас то доброе дело, будешь это дело совершать по преображению наших умов, сердец, до дня пришествия Своего. Благодарим за все, Господи, что Ты совершил и совершаешь, и будешь совершать в нашей судьбе. Благослови, Господи, когда мы завтрашнем дне пойдем на работу, пойдем ли на какие-то термины, Господи, дети пойдут на учебу, в школу, кто-то пойдет в высшее учебное заведение, или же будет изучать на шпрах-курсах язык. Господи, где бы мы ни оказались, чтобы мы не забывали о Тебе, но всегда искали, во всякой жизненной ситуации Твоего водительства, Твоего присутствия в надежде всегда связывая себя с Тобою. Благослови нас на это. Те, кто находится на удре болезни, Господи, просим на таковых, врачу поддержи. То в немощи, Господи, по тем уже преклонным годам, может быть, то и там, Господь, дай, Господь, облегчение. А если кому-то оставляешь что-то нести, пусть и там они обретут в Тебе эти силы а, с тем, чтобы, Господь, проходить это поприще им определенное. А мы Тебя, Господь, еще раз и еще раз за все будем благодарить, славить и величить. Аминь.